А после ужина через 2 часа через полтора вот фитосорбент очищающий саше применяю. но я не одна применяю, мне помогает муж. поэтому вот у нас осталось по 2 саше. а как закончится будем вот это мне больше нравится. Мне кажется даже вкус другой. Но одним словом, полная чайная ложка с горкой на 100-150 мл воды 50-60 градусов. Тщательно в шейкере размешиваем и выпиваем. Очень-очень эффект хороший, всем нравится.